Ребята, всем привет! Мы в Нью-Хоппе. А, старый городок. Все преподаватели из Бокстаунки Комьюни-Колледжа почему-то живут в Нью-Хоппе. Вечно жалуются на тяжелую жизнь и зарплату в 7 тысяч долларов, и что это совершенно не застойно их. Ни профессионализма, ни времени, тем не менее, работать бы не в живут. Но я не про это хотела сказать. Симпатичный городок, как обычный американский, пронсипенциальный город, из пяти улиц состоящий. Hey! Вот. Эм, из пяти улиц состоящий, маленький. О, горели, какой орел, я вот только увидела с этого ракурса но такой туристический, потому что очень много магазинов. У нас есть такого типа же город, называется... Ну, не город, Лохаска, город, а место Peddlers Village, где очень много частных маленьких магазинов, где все стоит, естественно, на порядок дороже, но они каждому празднику украшаются. Хэллоуину, Christmas заманивают туристов. Здесь туристов заманить можно, но только чтобы погулять. И здесь... Детский музей прямо находится рядом очень интересный с интересными идеями для детей. Я сниму о нем сюжет. И здесь же находится трейл стейшн. Ну такая как бы трейл стейшн для фана. Просто чтобы туристически покататься. Через несколько гор вы проезжаете. Вся поездка туда, обратно длится 40 минут. Но это такая заманула. 25 долларов а, с человека, поэтому не очень дешево. Я заметила, что в Мюхопе очень много всяких арт-галерей, а, галерей там деревянной продукции, по стеклу, еще чего-то. Вообще очень симпатично. Очень много таких мест европейских маленьких домиков, маленьких балкончиков, а, уходящих в плоденки. Очень интересно, но я же опять же говорю, это все город пяти улиц, на самом деле. Как и все мелкие города в Америке. Но, во всяком случае, хочу вам сказать разницу. Вот у нас сейчас вся Америка готовится... К весне, к лету, все рыхлится, подсыпается, старые листья сдуваются, собираются и так далее. Но если у нас это делают латинские товарищи, люди-выходцы из... Посмотрите, какая инсталляция. Люди-выходцы из... Это Creepy Gallery. Это ну, всякие галереи, всяких вот таких... Как американцы любят чудиков и страшилок. А, о чем я хотела сказать? Так вот, если у нас это все делают латиносы, а здесь я не видела латиносы. Здесь даже такую работу обслуживающую делают белые. Америка, она этим и отличается, что как бы.. Я вообще рассказываю, что у нас латиносы. Ты говоришь, что Америка смеется над своими страхами. Я рассказываю, что у нас латиносы делают черную работу. А ты говоришь, что она смеется над сверху. Да, а а, что, а, а вот тут... тут делали белую, а не выпало. А тут, а тут белые. Я вот про это хотела сказать. Вот. Достопримечательностью. Ой, лампы. Посмотрите, какие лампы. Ну, Если, например, под арабцы. Под Я не думаю. Это настоящее, это привезенное. Вот такую я хочу домой привезти. Папа не дает и засядет. Я думаю, что тоже... идти, хочу, чтобы... заходи. А я пока расскажу. Ребята, посмотрите, вот этот вот мост соединяет два штата: а -а -а -д -д -д -д -д -д Пенсильванию и, и Нью-Джерси. Я стараюсь не считать. Мне, конечно, надо купить гаджет, чтобы это все стабилизация была изображение, потому что так, конечно, очень тяжело смотреть я. Потом видео пересматриваю и укорю себя за такое плохое качество съемки. Ну вот, это наша речка Делавер, которая, опять же, наши два штата разъединяет. Так вот, что я хотела сказать. А, вот а, граница Штатов идет прямо по мосту, по середине моста. И вот она, наша река. Сейчас она более полноводная весна. Хотя мы здесь, и цвет у нее такой а, синий глубокий. Мы здесь были, когда осенью она была такая, знаете, цвета глины оранжево-коричневая страшная, бурлящая сейчас почему-то я бы не сказала, что тогда она была менее сильное течение? сильное и река большая, ну, конечно, не то, что у нас О, Кубань мне кажется, у нас Кубань больше, шире но это тоже достаточно интересная речка, а вот вот этот мост Который разъединяет два наших штата И немножко про Американские мосты да? Я, Объемы громадные Мы уже не говорим там о Герезан Или каких-то больших мостах А вот просто а, В Америке очень много мостов Соединяющих а, Штаты, берега и так далее Он идет параллельно И такого очень много И обратите внимание Что с тут вот, Он прозрачный Строительстве, в отличие от дамо строительства Молодцы! Молодцы! И такой вот перекресток рядом с футоком на плитч здесь Dunkin' Сарбакс. а вот дальше вот этот вот мост идет соединяющий наши два штата и я вам хочу показать викторианский особняк красавчик! Дания. Какой это... модерн, мама? Там, где находится Старбакс. А, где Старбакс, там может и модерн. Я хотела показать им викторианский. Викторианский особняк. Я стараюсь не мотать камеру, но я понимаю, что все равно все у меня как бы трясется в руках. Ну вот, посмотрите. Очень это красиво, конечно. Есть у них таких... такой архитектуру у них... Немало. А в нашем каунте посмотрите, вот сейчас, в общем-то, болото, да, там стоячая вода, канал, конечно. А вон цапля бегает прямо вот так вот в центре города. Я не знаю, если ее вам видно, но у нее такая морда рассказано Разве у нас такие цапли? Они есть белые. С мордами. У цапли у каждой разноцветная. Да? Вот, да, раскрашенная. Здесь... Не морда. А... Ну, Только я головато. поняла. Сейчас мы попробуем дойти до цапли. Если она от нас не сбежит, мы ее снимем ближе. Цапля, цапля. Цып-цып-цып. Ой, какая красавица. Вы посмотрите, какая красавица. Ну, в общем, такая симпатичная птица, но, мне кажется, ее пугают, поэтому я притираюсь.